Подрастают у меня сыновья Чем-то в жизни предстоит заниматься им И хочу им посоветовать я Не ходите, пацаны, в авиацию Нынче летчики, увы, не в цене А работа не из легких и строгая И поэтому не хочется мне чтобы вы пошли отцовской дорогою на небо. Только раз окунись, путь-путь, в небо, И попал на всю жизнь небо, Не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Это кайф в своих руках ощутить, как послушна тебе мощь многотонная Но приходится за это платить Липким потом и ночами бессонными И о ребра часовых поясов Биоритмы сбиты напрочь давным-давно и в кабине по пятнадцать часов И здоровье на полячке на Но небо, только раз окунись в небо и попал на всю жизнь Небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя есть красивое, но кроме того Перегрузки, стрессы, радиация Не ударьтесь сокрыло головой Не ходите, пацаны, в авиацию На земле профессии не сосчитать Подбирай себе бытие беззаботное Я бы сам, когда все снова начать То, наверное, пошел Снова влетное, ведь небо Только раз окунись в небо И попал на всю жизнь небо Не любя, не скорбя Не отпустит тебя Небо, только раз окунись В небо и попал на всю жизнь Небо, не любя, не скорбя не отпустит тебя. Спасибо. Вот, вы тоже, когда когда начинаешь помогать, получается в разы просто лучше. Продолжаем в том же духе.